Колда уже не будет такой, как вчера Снайперки занерфили, как же играть Фазумы и флики, говорю вам, гудбай И кто-то где-то рад, что резаликан. Много снайперов не увидеть в боях Но есть у меня один лайфхак Такие мужчины, да, это произошло. Все, что мы знали о снайперских винтовках минувших дней, можно смело перечеркнуть и забыть. Это обновление серьезно перекроило агрессивный геймплей у снайпушек, и сегодня мы попытаемся ответить на главный вопрос этого киноматериала. Как играть снайперскими винтовками после нерфа? Перед началом нам нужно проанализировать все добавленные оху**ельные изменения в игру, чтобы мало-помалу выстраивать и подбирать правильные вектор нашего движения. Но перед этим обязательно заглянем к Лумумбе Румумбе. Данный кинотворец расскажет и покажет секреты, фишечки и лайфхаки сетевой и королевской битвы, также чек и сборки на волыны от Владоса и его топы в батл-рояле. Естественно, в кинотеатре Лумумба Румумбе и конкурсы проводятся с бодрящими призами. Ты, главное, оформи подписочку и поглядывай за движа-движем, который заждался тебя по ссылочке в описании. Ну что ж, мужики, а теперь переходим к грустной части данного фильма. Хочу начать с того, что когда я релизнул вот этот киноматериал, с тогда еще предварительной и неточной инфой о будущем нерфе снайперских винтовок, я удивился разделению людей на два лагеря. Кто-то в комментариях высказывался одобрительно за нерв, а кто-то отрицательно. Короче, кусалово в комментариях было довольно жесткое. Давайте я для всех вот что разъясню. Нерфить снайпушки надо было, но не так ужасно, как разрабы зарядили в данный момент. Достаточно было занерфить скорость зумирования с рывками. Сейчас снайперки неиграбельны на ближних дистанциях, так как им убили фаз зум Эх, я так и не успел записать кинофильм про фазумы В общем, если кто не понял, то вот эта фишка с быстрым прицеливанием и стрельбой уже не работает. Раньше пуля летела прямо в точку, сейчас же она летит хрен знает куда. К тому же ухудшили скорость прицеливания. Теперь входить в зум мы будем медленнее. Также сделали агрессивнее эффект дыхания. Теперь наш прицел в скопе будет трясти почти сразу же. И, конечно же, просто нереальные рывки при попадании нам завезли. Теперь перестреливаться с противником еще хардкорнее, чем это было. Чуть не забыл упомянуть, что также нам резанули Нашечку 45 ю и ухудшили пехотные винтовки. Вот э, с пехотными винтовками я вообще прикол не понял. В рейтинг, как не зайдешь одни ППшки в Келчате. С пехотками вообще людей не на Наблюдаю. Просто как бы под одну гребенку замели их разрабы и все. Лично я еще тогда смирился с нерфом снайперских винтовок и перешел на дробовики и пехотки. Кстати, игра на карике неплохо так улучшает аимчик, но это все до этой обновы было. Раздраба опять что-то намудрили с сенсой у наступательных винтовок, сейчас за сенсу мушки будет отвечать сенса снайперского прицела. Потрясающее, инновационное решение. Я, конечно, уверен, они этот параметр подправят в ближайшее время. И знаете почему? А потому что вот эта новенькая пушечка выйдет, естественно, с легендарным скином, тут надо, чтобы все по фэншую было. А если серьезно, вот именно ухудшением пехотных винтовок я недоволен больше всего. Пехотки это уже какая-то экзотика и нерв этого класса не совсем целесообразен. Тем более, когда намечается выпуск в этом виде новой волыны. Я честно не до конца порой понимаю намерения разработчиков, но то, что они вносят правки уже на протяжении сезона, это норма, так что будем их ожидать. С этим обновлением агрессивный снайпинг ушел в небытие. Кто-то сейчас этому очень рад, но но модель игры со снайпушкой кардинально изменилась. Теперь снайпера будут играть от укрытий. Их достаточно сложно будет достать. А ведь многие-то об этом и говорили, что снайперская винтовка нужна, чтобы играть на дистанции. Ну вот теперь так и будет. И я уверен, что у сторонников данного нерфа задница все равно будет ярко пылать, ибо все-таки даже с таким ухудшением можно играть. Главное запомнить простые правила. Итак, у нас переработали все модули в снайперках, и появилась новая тема с дыханием. Мы забиваем на нее хрен и не паримся, ибо если ставить модуль на компенсацию вдохов-выдохов, то скорость прицеливания будет такой печальной, что играть вовсе не захочется. Поэтому уберем все модули на АДС. Решение проблемы гуляющего зума у нас будет простое. Когда мы прицелимся, у нас будет несколько секунд стабильного скопа. После чего прицел начнет гулять. Мы банально будем скипать эту анимацию простым перезаходом в прицел. Эту печальку мы на победили. Теперь, не отходя от кассы, нам нужно что-то делать с просто бешеными рывками при ранении. В основном из-за них мы не сможем файтиться на ближней дистанции. К сожалению, полностью их убрать не получится, но зато удастся срезать большую их часть простым установлением перка «Стойкость». Теперь этот перк должен идти в вашем старпаке со пушкой. И именно с ним перестреливаться по ведущему по вам огонь противнику уже куда реальнее, чем без него. Вот вам небольшое сравнение его работ. Теперь давайте поговорим про фаст зумы. Вот так вот теперь не постреляешь. Нам добавили разброс. Но все-таки фаст зумы еще живы. Они просто немножечко стали медленнее. Чтобы их делать, нужно привыкнуть к таймингу той или иной снайперской винтовки. В общем, рекомендую сначала потрениться на полигоне вот какому муву. Вы должны прицелиться и выстрелить в тот момент, когда полностью раскроется зум. Если вы сделаете это раньше, то ваша пуля полетит хрен знает куда. Здесь именно нужно уловить этот Тайминг. Рекомендую за ориентир взять появление рамок прицела. Я думаю, по ним проще всего ориентироваться. Если потренить данную тему, то она у вас будет доведена до автоматизма, и на эти рамки вы не будете обращать внимание. Все будет происходить естественно и непринужденно. Многие успели обратить внимание, что в руках у меня не локус, а именно бандит. Это тоже не просто так. У бандита до обновления и после самая быстрая скорость прицеливания среди всех снайперских винтовок. Лично мне, как любителю фаззумов, нынешняя работа локуса и ДЛК вообще не нравится. Похерили винтовки, что тут добавить? Вообще, бандит не выделяется таким ваншотом, как выше упомянутые образцы. Зато на фоне этого нерфа это лучик надежды и напоминание об улом. Если вдруг ты любил бегать, прыгать с локусом, но сейчас он тебя расстраивает, то самое время про него забыть и пересесть на бандит. Ибо с ним играть нужно будет внимательнее. Чтобы дать ваншот, нужно будет доводить прицел в верхнюю часть модельки. Да и вообще, надо будет стараться лишний раз не подставляться. Лично я только в таком варианте рассматриваю дальнейший агрессивный снайпинг. Из-за этого нерфа появится очень много кемперов, и это ожидаемо на самом деле. Кстати, чуть не забыл скинуть сборку на бандит. Я знаю, что многие очень болезненно восприняли данные обновление геймплея. С одной стороны, игру вроде как хотят сбалансировать, но на деле у нас получается какая-то колов пистолет-пулемет мобайл. В рейтинге и так однообразие пушек в юзабельности, а с этим прорывным апгрейдом, так вообще. Единственное оружие, на котором сейчас работают схожие механизмы фаззумов, как когда-то на снайпушках, это дробовики. К ним я уже успел прикипеть, и по личным ощущениям КПД у них повыше будет, чем у снайпера. Но это, если что, моя субъективная точка зрения. Дробаши мне как-то не даются, чем снайпушки. Если вдруг ты хочешь увидеть киноматериал про этот пока еще не мейнстримный класс, то пиши в комментариях «Level Up». Пару интересных идей в загашнике у меня имеется. А вообще, мужик, я надеюсь, что тебе помогут новые снайперские хитрости, ибо сейчас действительно для снайпинга непростое время. Спасибо тебе, что досмотрел до данного момента и шибанул кулакич с двух ног. Жму руку, брата-брат, с тобой все это время был Огнянский.